Дорогие друзья, здравствуйте. Я делаю видео с комментариями, вот в таком режиме, потому что мне просто, если банально, лень что-либо открывать, пользоваться каким-то редактором. Тем не менее, я постараюсь как-то более-менее качественно перевести то, что здесь происходит, и дать свое пояснение, свое видение то. Той ситуации, которая здесь. Чтобы вы сравнивали, как происходит судилище, по моему мнению. Судилище просто убийственное судилище. суди себя ведут как машины в Российской Федерации. Ну, не судьи, а те лица, которые себя незаконно, я считаю, необоснованно выдают за судей. Живой человек заявляет себя. Дмитрий Шахов. Он определяет себя, даже это псевдоконституция Российской Федерации, являющаяся по факту проектом. И ответ из Госархива и из Минюста приш... приходил многим людям, что у них на руках есть только незаверенная, неподписанная подписанная как бы типа бумаг под названием проекта конституции Российской Федерации от декабря 1993 года. Даже в ней прописано, что каждый имеет право и волен определять свое гражданство. Он это делает. Теперь посмотрите, как вот это. У меня вопрос возник. Судья ли это вообще? Она вот эта женщина, по сути, или девушка, я не знаю, кто она, девица может быть, да? У меня это просто вопросы. Без цели оскорбления. Она Ее уже прикрывает до зубов вооруженный какой-то кекс непонятный. Смотрите на его выражение, на вопрос, у него не морда ли лица сейчас на голове? Он в, в какой-то военной беретке стоит с непонятными знаками. Более того, на правом, на, на правом рукаве униформы у него... Есть шеврон, который с большой долей совпадения напоминает, знаете что, фашистский символ Италия, партии фашистов Италии под предводительством Бенито Муссолини, которого казнили, повесив вниз головой вместе с его женой. Вот посмотрите, как происходит, по сути, судилище на территории СССР в псевдосудах. Это мое личное мнение, утверждение, не утверждение, это мое личное мнение в псевдосудах Российской Федерации. Российская Федерация, ну, серия номер такой, там, лицу, называющему себя судьей, мировой судьей. Он правильно говорит. Юге. Ведение протокольной аудио-видеорегистрации событий давно используется в мире во всех областях деятельности человека, в особенности там... Посмотрите поясы, просто вот, посмотрите на, на выражение ее лица, сравните с выражением лица Фрэнка. Это живой человек. И посмотрите вот на ее выражение. Абсолютно мертвая маска у нее на лице сейчас. Это не выражение живого человека. Разве она будет действовать в интересах, допустим в интересах соблюдения братства, в интересах соблюдения справедливости. Разве будет вот такое лицо, скажем так, действовать вот наш, э, в интересах примирения сторон? Не будет никогда, никогда. Сами думайте, что с ними делать, когда они выходят из стен, так скажем, которые их защищают. Сами думайте, как к ним относиться по ночам, по вечерам, когда они... Да, у них есть сейчас оружие, им разрешено иметь оружие, но умеют ли они пользоваться этим оружием, нам непонятно. И у нас очень-очень много вопросов, я ни к чему не призываю. Пусть сотрудники ФСБ, и сотрудники, по или работники, так скажем, этих юридических лиц и фирм отдела Э да, по борьбе с экстремизмом, экстремизмом, пусть они даже не колышутся, у меня нет никаких призывов. И я абсолютно всех призываю действовать только в духе братства и миролюбия. Но мы давайте подумаем, что в Конвенции о правах человека есть определенные статьи, позволяющие нам действовать определенным образом. С теми, кто узурпировал власть, и с теми, кто притесняет наше жизненное пространство, кто отнимает у нас жизнь. Они воруют у нас время, они воруют жизнь у наших детей, они воруют время общения с нашими детьми, они воруют у нас имущество. Понимаете в чем дело? Это, я считаю, многие из них это скопище варья бандитов-пиратов. Вот что происходит сегодня с нами. Вот что мы позволяем добровольно с собой делать. Постараюсь еще несколько примеров судебных заседаний именно вот этого судья Фрэнка Каприо сделать. Итак, поехали. Стефани, good, good morning, говорит: Привет, Фрэн Каприо. Вот, Я буду ставить, like, наверное, на паузу, да? Он спрашивает, как зовут мальчика, сына? Она ответила. Ну, сколько тебе лет? Я не, ставил, не стал ставить титры, чтобы ну, самому переводить, и вам было как-то более-менее понятно. Five. Мальчик показывает 5. Смотрите, на данный момент судья, чтобы вы понимали, он определяет, кто перед ним. Он устанавливает факт. Перед ним находится сейчас мальчик, и он определяет его дееспособность благодаря своему судебному расследованию. Можешь подняться ко мне? Давай, подходи. То есть он проверяет, он вообще ходит, соображает, может ли он отвечать на вопросы, не может ли он отвечать на вопросы. Мальчик поднимается. Стань около меня здесь. Хорошо. Кто твой любимый? Кто твой любимый, так скажем, ну твоя любимая персона, видите, не человек, не член семьи, да, член семьи вообще-то это только может быть муж, ну, мужская, мужская сущность, от слова член, вот. И мальчик говорит, персона моя мама, my mom. А, твоя мама, ну хорошо, значит, это, это правильно. И он спрашивает, во всем мире, ты с кем бы хотел быть? Мальчик отвечает, с моей мамой. Oh, мама. Okay, now, you know Твоя мама превысила скорость, ты знаешь об этом? Мальчик говорит, да, я знаю. То есть он ну, проверяет, честный он, нечестный как бы, э, проходит такое расследование Дееспособность того лица насколько это лицо вообще полноценный это человек или неполноценный человек дальше смотрим Is she or not и он спрашивает она виновата или не виновата на твой взгляд не виноват она no. не виновата well, yeah. это хорошее суждение он говорит это хороший вердикт у тебя есть брат или сестра? Он продолжает свое расследование. То есть он определяет сейчас, по сути, статус вот этой сущности, этой персо мертвой персоны, юридической персоны под названием мама. Оли, Только моя сестра, сестра в, в животе моей мамы. Одна сестра, он спрашивает. Yeah, um, да, сестра э, в мамином животе. Очень умный. А, какое имя у сестры уже есть, ты знаешь? Ее называют просто бэби. Просто детка, крошка. То есть, Понятно, да, кто владеет английским языком. Я перевожу коря, но тем не менее, кто не владеет. То есть это мальчик или девочка? Мальчик говорит, это девочка. Yeah. Понятно, да, здесь yeah. то, что девочку назовут именем Амелия. мальчик. Yeah. Yeah, ну, такой очень умный мальчик. То есть мальчик, дееспособный, умный, соображает. Он фактически признан данным судьей живым. Посмотрите смотрите no. Дальше, что будет делать судья. No. No? Okay. Yeah. Okay. The... Теперь будет такой момент, когда, понимаете, в, получается, как бы в юридическом лице, по статусу это просто мама, персона, он не определил ее как живого человека, но внутри нее есть сущность, как бы создание, вернее, живая. Это девочка, у которой нет статуса как такового, не, ну, юридического, не определена она. Она еще не, не получила из этих вот гребанных никаких свидетельств, никаких инструкций, никаких других бумажек, понимаете? Бирок на нее не навешали, как на холодильник на какой-то, как на какую-то вещь на складе. Это тонкая игра, поймите, это тонкая игра, в которой открытый чистый разум мальчика, это все эти игры отметает, и он действует искренне, он действует как человек. Теперь смотрите, что будет дальше. Бамс! Заметили? Заметили, да? Судья, он не всех сажает к себе на колени. Есть много видеороликов, сейчас я сделаю это, не всех. И он что делает? Мальчик сейчас вынесет вердикт. Живой человек судит живого человека. Бэнген. Ударь этим. Ударь этим. Сильней. И скажи невиновно. Все, невиновно в мой вердикт. Кейс. Он делает акцент на том, что есть маленький ребенок в животе у мамы.